Добрый день, уважаемые друзья! На протяжении нескольких десятилетий вот этот зал, Екатеринский зал Кремля, является традиционным местом проведения торжественных мероприятий. И все эти годы здесь собираются люди, которых мы называем действительно плеядой выдающихся граждан страны, людей, которые возвышают и укрепляют в Россию, принося ей успех, раскрывая и обогащая экономический, гуманитарный, научный потенциал. В такие минуты особенно остро осознаешь, как много зависит от конкретного человека, от того, какие жизненные цели он перед собой ставит, как достигает этих целей, какую гражданскую позицию занимает, и в немалой степени от характера и настойчивости этих людей. Сегодняшнее событие не стало исключением. В этом зале по-настоящему яркие, много сделавшие и многого достигшие люди. Своим мужеством, героизмом вы укрепляете суверенитет и безопасность нашей страны. И здесь хочу особо выделить старшего летчика-испытателя Александра Михайловича Климова, которому сегодня будет вручена золотая звезда Героя России. Высокую оценку государства и общества заслужили директора НИИ Агат Иосифа Григорьевич Копян и академик Андрей Викторович Гапонов-Грехов. Они вновь доказали интеллектуальное превосходство России в мире, высокую планку развития российской науки. И, продвигая научную мысль, создали необходимые для страны инновационные программы и технологии. Многие присутствующие в этом зале отдавали все силы, знания и опыт своим ученикам. Фактически готовили будущее России. Будущее, которое в немалой степени зависит от духовности наших, наших молодых людей, детей, от их морально-нравственного состояния. Ярким примером подвижнического пути служит миссионерская деятельность митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла. Во все времена огромную роль в жизни России и ее общества играли наши мастера культуры. Особое, тонкое восприятие людей, времени и событий дано им самой природе. Сегодня здесь по-настоящему звездный состав. И среди них женщина, о которой можно смело сказать, она прима во всем. Имею в виду, конечно, Майю Михайловну Плесецку. Дорогие друзья, должен отметить, что в этом зале всегда царит особая атмосфера. Но сегодня она вызвана в том числе приближающимся Новым годом. Временем ожидания замечательного и всеми любимого праздника. Временем подведения итогов и построения новых планов. Итоги ваших профессиональных достижений оказали серьезное, огромное влияние на жизнь страны. Всего российского народа. И в преддверии этого праздника хочу пожелать вам, чтобы творческая энергия и стремление снова и снова штурмовать высоты всегда оставались с вами, помогали вам и в жизни, и в труде. Уверен, самые значимые открытия самые смелые прорывные решения еще впереди. И пусть удача сопутствует вам во всем. Указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при испытании авиационной техники, присвоено звание Героя Российской Федерации Климову Александру Михайловичу, заместителю начальника летно-испытательного комплекса «Летчику-испытателю» Московского вертолетного завода имени Миля. Президента Российской Федерации за выдающийся вклад в развитие отечественного и мирового хореографического искусства, многолетнюю творческую деятельность, награждена Орденом за заслуги перед Отечеством первой степени Плесецкая Мая Михайловна, артистка балета президента Российской Федерации награждены Орденом за заслуги перед Отечеством второй степени за большой вклад в разработку специальной техники, укрепление обороноспособности государства и многолетний добросовестный труд Акопян Иосиф Григорьевич, генеральный директор, генеральный конструктор Московского научно-исследовательского института АГАТ. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники церемонии награждения, во-первых, я очень благодарен руководству нашей страны за такую высокую оценку моих заслуг перед Отечеством. Но я одновременно хочу поблагодарить тот коллектив, с которым я работаю без малого 50 лет, за его квалификацию, за терпение в трудное время, за стойкость и преданность, потому что награждение руководителя это прежде всего оценка работы коллектива. Спасибо. За выдающийся вклад в развитие отечественной науки и многолетнюю плодотворную деятельность награжден Гапонов Грехов Андрей Викторович, академик Российской Академии Наук, советник Института прикладной физики Российской Академии Наук. очень благодарен за эту высокую награду, и я надеюсь, или не я уверен в том, что и эта награда, и награды, которые сегодня, сегодня будут вручены моим коллегам, свидетельствуют о том, что научный потенциал в России жив и находится на очень достаточно, во всяком случае, высоком уровне, а при соответствующей поддержке и экономической и организационной, и я даже считаю, что очень важна и моральная поддержка, он будет способствовать успехам экономики, той новой экономики, которая родится и определит успехи в будущей России. За выдающийся вклад в развитие отечественной музыкальной культуры и многолетнюю творческую деятельность награждена Дударова Вероника Борисовна, художественный руководитель Симфонического оркестра России. За большой личный вклад в развитие духовных и культурных традиций, укрепление дружбы между народами, награжден митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, постоянный член Священного Синода Русской Православной Церкви, председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата. Уважаемый Владимир Владимирович, благодарю вас сердечно за эту награду. В таких случаях полагается говорить, что отношу ее не к себе, а ко многим. Это не штамп, это действительно так. Архиереи не строят храмы, они прямо не воспитывают людей, они многого не делают, как многого не делают и другие руководители. Все это делают люди. И нужно понимать, что в этой системе ты занимаешь какое-то определенное место. Если это место становится заметным, и если тебя награждают, то всегда нужно понимать, что награждают, потому что вокруг тебя многие и многие люди несут свое свидетельство. Русская Православная Церковь всегда была со своим народом и в радостях, и в скорбях. А что означает это сегодня? Россия вышла из кризиса. Россия входит в совершенно новый этап своего развития, который мы можем назвать модернизацией. Мы хотим жить в другой стране. Мы хотим летать на хороших самолетах, ездить на хороших отечественных машинах. Мы хотим иметь современную инфраструктуру, науку, искусство, спорт. Мы хотим жить в современной стране. Но как важно, чтобы эта модернизация, такая желанная, сохранила человека чтобы сохранилось измерение, гуманное, человеческое измерение нашей национальной цивилизации. Вот ради этого и трудится сегодня русская церковь. Она трудится не одна, она трудится в союзе со всеми, кому дорога Россия. И кто мечтает видеть нашу страну сильной, могучей, процветающей, свободной, как вы очень правильно часто говорите, комфортной, которая бы хорошо, мирно жила нашим людям. Еще раз сердечно благодарю вас за эту высокую награду. Указами президента Российской Федерации за большой вклад в укрепление законности российской государственности, дружбы и сотрудничества между народами, в развитии науки, промышленного производства, здравоохранения, культуры, печати, телевидения и образования награждены Орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени Балыхин Григорий Артемович, руководитель Федерального агентства по образованию. Туковский Вячеслав Аронович, ректор Международной промышленной академии. Волосевич Леконида Егоровна, главный врач первой городской клинической больницы города Архангельска. Глинский Марк Львович, первый заместитель генерального директора Федерального государственного унитарного предприятия «Гидроспецгеология». Жуков Василий Иванович, академик Российской академии наук, ректор государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Российский государственный социальный университет. Многоуважаемый Владимир Владимирович, в этом году Российскому государственному социальному университету исполнилось 15 лет. И сегодня эту награду я получаю вместе с нашими выпускниками, их 42 тысячи, и со студентами, их больше 100 тысяч, из которых многие вам известны. Эту награду вместе со мной получает студентка третьего курса факультета журналистики Катя Гамова, студентка четвертого курса факультета психологии, социальной медицины, реабилитационных психологий, ее подруга по команде Мария Бодракова. Вместе с нами эту награду получает Саша Поветкин и многие другие наши замечательные студенты. А вместе с ними наши преподаватели – Елена Вяльбе, Анатолий Карпов, замечательные ученые, академики Осипов, Львов, Ойзерман и многие другие. На ордене написано «Польза, честь, слава». Но рады тому, что оказались полезными своей стране. Мы благодарим вас за высокую честь. И, конечно, мы будем делать все необходимое для того, чтобы прославлять нашу великую державу. Спасибо. Зотов Владимир Борисович, префект Юго-Восточного административного округа Москвы. Каратеев Анатолий Сазонович, директор Федерального государственного унитарного предприятия Исследовательский Центр имени Келдыша. Третьяков Виктор Викторович, солист Московской государственной академической филармонии. Николай Павлович, директор Института геологии КОМИ Научного центра Уральского отделения Российской Академии наук. за заслуги перед Отечеством В четвертой степени награждены Абдрашитов Вадим Юсупович, кинорежиссер-постановщик, киноконцерна «Мосфильм». Далий Яковлевич, ведущий программы «Мой серебряный шар» государственной телевизионной компании «Телеканал Россия». Ивановна, артистка Московского художественного академического театра имени Чехова. Владимир Михайлович, художественный руководитель Московского государственного академического театра танца «Гжель». Отдела, дирекции оформления эфира Открытого акционерного общества «Первый канал». Кривошеев Марк Иосифович главный научный сотрудник научно-исследовательского института «Радио». Борис Алексеевич, ректор Московского государственного университета путей сообщения. Лысенко Анатолий Григорьевич. Советник главного секретариата Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании. Макарова Инна Владимировна. Артистка государственного театра киноактера. Марчевский Анатолий Павлович, директор-художественный руководитель Екатеринбургского государственного цирка. Масляков Александр Васильевич, президент закрытого акционерного общества ТТО Амик. А. А. А. А. А. А. А. Никипелов Александр Дмитриевич. Академик, вице-президент Российской Академии Наук. Аноприев Владимир Иванович, директор федерального государственного учреждения, Российский центр функциональной хирургической гастроэнтерологии, Краснодарский край. Познер Владимир Владимирович, ведущий авторской программы «Времена». Открытый в акционерном обществе «Первый канал». Радзинский Эдвард Станиславович, ведущий авторских программ, открытого акционерного общества «Первый канал». Савина. Ия Сергеевна, артистка Московского художественного академического театра имени Чехова. Улов Евгений Юрьевич, артист Государственного академического театра имени Моссовета. Вы знаете, после войны, вот когда мне было 4 года, у меня была лента матросская с крейсера «Варяг», потому что брат моего деда был адмирал медицинской службы и служил в Порт-Артуре. И мне рассказали всю эту историю о Варяге, и когда я слышал вот это вот «Наверху товарищу все по местам», я всегда плачу, даже вот с тех пор, с четырех лет и до сих пор. И меня научили говорить, служу Отечеству. И я никогда не думал, что я получу орден за заслуги перед Отечеством и говорю сейчас, служу Отечеству. Титов Александр Васильевич, генеральный директор и генеральный конструктор кон конструкторского бюро «Мотор». Тема Магелий Шалович, директор научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского. Уважаемый Владимир Владимирович, большое вам спасибо за... Столь высокую оценку моего скромного вклада в развитие здравоохранения. Но мне особенно дорога сегодня эта награда, именно награда за заслуги перед Отечеством. Потому что я по происхождению грузин, но я россиянин. Всю свою сознательную жизнь я живу в России. Образование, и навыки, которые у меня есть, я получил здесь. И я счастлив, что могу применить его на благо моего Отечества, России и народа России. Ну, Владимир Владимирович, еще огромное вам спасибо от себя и от всех своих коллег за то, что в вашей президентской программе вы особый приоритет уделяете здравоохранению. Дай Бог вам здоровья. Чернов Юрий Львович, скульптор, действительный член Российской Академии Художеств. Гвардиян Александр Аганович, академик Российской Академии Наук, директор Института Всеобщей Истории Российской Академии Наук. Владимир Владимирович, дорогие коллеги, я хотел бы выразить большую признательность за эту высокую награду. И я знаю, какое место сейчас история занимает в жизни общества. И, Владимир Владимирович, вы интересуетесь историей нашей страны и учебниками. И я хотел бы заверить вас, что историки понимают свою меру ответственности перед обществом, перед государством за то, чтобы нести свой вклад в воспитание нашего народа, в раскрытие правды о нашем прошлом, чтобы помочь нашему будущему. Спасибо. Шлехтенко Александр Васильевич, начальник, генеральный конструктор Центрального морского конструктор конструкторского бюро «Алмаз». отчета награждены Газманов Олег Михайлович, певец и композитор, Васильевич, академик, директор Института радиотехники и электроники Российской Академии Наук. Илана Сергеевна, кинорежиссер-постановщик киноконцерна «Мосфильм». Марченко Владимир Михайлович, больцовщик стана горячего проката труб, открытого акционерного общества, Челябинский трубопрокатный завод. Фортов Владимир Евгений академик-секретарь, директор Института теплофизики экстремальных состояний Объединенного Института высоких температур Российской Академии Наук. Орденом дружбы награждены Камбурова Елена Антоновна, художественный руководитель Театра музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой. Дорогой Владимир Владимирович, уважаемые господа, позвольте выразить мне мое новогоднее пожелание России. Оно заключается в том, чтобы в нашей стране был принят закон о защите животных от жестокого обращения. Я уверена, что это будет великим знаком нравственного обновления нашей страны и защитит, в первую очередь, честь и достоинство самого человека. Спасибо. Положевец Петр Григорьевич, президент издательского дома «Учительская газета», главный редактор газеты «Учительская газета». Юрий Михайлович, главный редактор литературной газеты Открытого акционерного общества издательский дом литературная газета. Рыбников Алексей Львович. Композитор, художественный руководитель Московской государственной творческой мастерской под руководством Алексея Рыбникова. Присвоены почетные звания. Народный учитель Российской Федерации Суховой Нине Дмитриевне, директору Карачанской школы интерната для детей с нарушениями речи санаторного типа Белгородская область. Народный художник Российской Федерации Зайцеву Вячеславу Михайловичу художнику-модельеру, генеральному директору Московского Дома моды Вячеслава Зайцева. Заслуженный артист Российской Федерации присвоена Гурцкая Диане Гудаевне, артистке-вокалистке. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые собравшиеся. Когда я воспитывалась в интернате, я мечтала, что когда-нибудь я буду выходить на большую сцену и буду петь. Мечтала о красивых песнях, о благодарных слушателях. Всем моим мечтам было суждено осуществится, несмотря на разочарование и трудности, боль и слезы. Я считаю, что эта награда не только моя, а на всех тех, кто имеет какие-то ограничения, но и имеет и мечту. Когда все плохо, когда... Мне говорят, что я должна сидеть дома, когда вырезают из эфира, и когда хочется все бросить и уйти. Я знаю, что мой успех – пример для многих. Владимир Владимирович, когда я шла сегодня сюда, я загадала желание – я хочу поделиться с вами. Я мечтаю пригласить вас в соседнее здание, в Кремлевский дворец, на свой сольный концерт. Конечно, если будет воля Бога и поддержка государства. Спасибо вам огромное. Спасибо всем россиянам за любовь и поддержку. Да хранит вас Бог. С Новым Годом! Почетное звание Заслуженный учитель Российской Федерации присвоено Малиновой Зои Владимировне, учительнице средней общеобразовательной школы номер 7 имени адмирала Ушакова. Город Тутаев, Ярославская область. Уважаемые друзья, я уже во вступительном слове говорил о ваших достижениях, о том вкладе, который вы внесли в развитие страны, в укрепление нашего государства. И, конечно, все это так. Это справедливо, так же, как и то, что все собравшиеся в этом зале люди очень разные. Разных взглядов, представлений о том, как мы должны строить свою жизнь в каком направлении, какими темпами развиваться, что является приоритетом в этом развитии. Но, безусловно, всех нас и всех, кто находится сегодня здесь в Кремле, объединяет одно – стремление сделать нашу страну лучше, стремление добиться положения, при котором граждане нашей страны будут чувствовать себя комфортно. И вот это действительно – без всяких исключений и без всяких скидок, объединяет всех, собравшихся в этом зале. Я хочу поздравить вас с наступающим Новым годом и пожелать вам успехов. Спасибо вам большое.